Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы рассмотрим один из наиболее важных вопросов в сфере военно-технического сотрудничества. Перспективы развития производственной кооперации оборонных предприятий стран СНГ. История нашего общего оборонного комплекса всем известна. Кооперация формировалась в течение многих десятилетий и сегодня в единую технологическую и производственную цепочку прочно увязаны заводы, научно-исследовательские институты, конструкторские центры, расположенные в самых разных э, странах СНГ. Российские УПК используют тысячи наименований материалов и комплектующих, производимых партнерами по СНГ. Так для справки могу сказать, 800 предприятий в странах СНГ, находящихся являются партнерами нашего оборонного комплекса. В свою очередь, например, только для авиадвигателей Запорожского объединения «Моторсич» поставляются более тысячи деталей от 50 российских производителей. Очевидно, что такое тесное взаимодействие повышает эффективность оборонных отраслей государства Дружества. Сохраняется единая технологическая база. Используются общие нормы и стандарты, испытательные полигоны. В целом, военно-техническая кооперация является значимым звеном в системе коллективной безопасности. В первую очередь, конечно, в рамках ОДКБ – Организации договора коллективной безопасности. Нужно учитывать тот факт, что устойчивая производственная загрузка предприятий ОПК – это гарантия работы для десятков тысяч рабочих и инженеров. Причем большинство из них специалисты самой высокой квалификации, и это, конечно, поддержание технологического уровня на этих предприятиях. И перспектива сохранения и развития этого технологического уровня, сохранения подчас целых научных школ. Производимая в рамках кооперации продукция не только способствует укреплению обороноспособности страны СНГ, современное ОПК на – это конкурентоспособные и доходные секторы национальных экономик. И вы знаете, что благодаря качеству и надежности нашей военной техники, на нее высокий спрос в мире. Мы уже продаем в этом году, выйдем на уровень 6 миллиардов долларов. Очевидно, что в интересах большинства стран содружества сохранение по перспективным направлениям и повышение уровня кооперации в военно-технической сфере. Такая позиция была еще раз подтверждена на нашей встрече с коллегами на саммите, который прошел совсем недавно в Минске. В этой связи хотел бы сделать акцент на нескольких принципиальных моментах. Первое. Необходимо произвести инвентаризацию всей системы кооперационных связей. Прежде всего, четко выделить те направления, которые значимы в долгосрочном плане. Полагаю, что ориентир здесь понятен и ясен для всех. В первую очередь, нужно учитывать наши собственные потребности, обозначенные в программе вооружения российской армии до 2015 года, а также, как я уже и говорил, прогнозы экспортных поставок. Второе. Ключевым фактором надежности и последовательного роста кооперационных связей является развитая договорно-правовая база сотрудничества. Сейчас системообразующим для оборонных комплексов СНГ остается соглашение об общих условиях и механизме производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников СНГ, подписанное в 1993 году в Ашхабаде. Предложенные в его рамках экономические решения не только создали условия для работы предприятия ОПК в условиях обвального тогда сокращения госзакупок, в немалой степени они помогли сохранить оборонно-промышленный потенциал государства дружества. В развитии Ашхабадского соглашения заключен пакет двухсторонних соглашений, которые конкретизируют условия взаимодействия в сфере ВТС. Вместе с тем, хотел бы сегодня услышать ваше мнение о том, что целесообразно сделать в договорно-правовой и законодательной сферах в целях углубления военно-технологической кооперации стран СНГ. Конечно, речь идет о тех странах, которые заинтересованы в развитии этой кооперации и в развитии сотрудничества по этому направлению. Третье, мы уже не раз говорили о том, что именно военно-техническая кооперация способна помочь и России, и другим странам СНГ выйти на новые рубежи в создании современной военной техники, техники новых поколений. Поэтому разработке перспективных современных проектов и программ должно быть уделено приоритетное внимание. Кроме того, нам предстоит рассмотреть предложения по совершенствованию системы обслуживания ранее поставленной техники, обменяться мнениями по некоторым аспектам правового регулирования деятельности в сфере военно-технического сотрудничества. Спасибо.